Jezusu Chwała Panu Bogu. Przywietruję Wam z cerkwi Katowickiej cerkwi Bożej Mier. Chciałam przekazać pozdrowienia z Katowic, z kościołu Bożej Mir. No Pokruf, tak. Teraz w Katowicach. Teraz mieszkam w Katowicach. Sam rodem ja z города Львова. Sam jestem z Львова, to jest na Ukrainie и мне 44 года Мам 44 и я также хочу засвидетельствовать как бог пришел в мою жизнь так до моего жизни. я родился в простой семье но в семье атеистов я еще в простой родине в родине атеистов однажды как-то я пришел к отцу и к матери и спросил есть Бог Kiedyś przyszedłem, przyszedłem do mamy i do taty i się zapytałem, czy jest Bóg. E, nie, A nie tata powiedział, nie, Boga nie ma. A mama powiedziała, no może gdzieś tam jest. No, mama powiedziała, może, może gdzieś tam jest. I, no, i z, taką odpowiedź, i Taka odpowiedź dostałem od rodziców. E, my rodzice pracowali na zawodzie. Мои родители работали на фабрице С утра до вечера. С до вечера. И я, я тоже был предоставлен, как брат говорил, улице. И мне это, в принципе, очень нравилось. Меня это вполне устраивало. Я так само выхожу на улице. А мне что-то подобавало. Мне так пасовало. И, естественно, ну, на улице у нас это, тогда такое было время, 80-е годы. У нас когда-то такой такие часто, были лета 80-е. Был город, как бы на районы, ну, уличные, то есть не государством. а... Так, так было такое, что, например, что целый Львов был поделен на дельницы. Ну и были как бы тусовки. Такие тусовки, они были разделены на весь город. Ну и на этих регионах были такие, просто поробились еще такие, можно сказать, банды такие. Они еще отложили, например, каждый регион ма, ма, ма, ма в свой, не так. И улица завела меня, меня в такую атмосферу. В такую, e... И та улица просто меня так приводила, в ту атмосферу такую атмосферу. E, мы там хотели быть самостоятельными, мне это нравилось, независимыми. E, я же хотела быть таким e, самодельным, мне это очень понравилось. E, да, ну а чтобы быть самостоятельным, естественно, нужно какие-то ресурсы. Ну а чтобы быть самодельным, то мужьям иметь какие-то ресурсы. Ну и, так сказать, с самого, самого подросткового возраста, с no, малолетства мы тоже начали красть. Кражи были разные от малых и, и шло выше выше. Ну а чтобы быть самодельным, то тоже начали мы красть. Крадли мы просто. Были дробные вещи, были не дробные вещи. В 16-17 лет я первый раз попал в тюрьму, я в 16, лет, первый раз был в и это продолжалось еще, 4 раза. И то еще было 4 раза, но тут я хочу заметить, что я узнал это потом, я вначале не понимал, что Бог стучался в мою жизнь с самого детства. Chciałabym powiedzieć to, że ja kiedyś nie rozumiałem, ale teraz roz, teraz rozumiem, że Pan Bóg już stukał do mnie z samego dzieciństwa? Adnażdymj z cora on i ws 8ja rodzina uwierwali. Kiedyś w dworze tam, gdzie się wychowałem, mój kolega z całą rodziną oni uwierzyli. On... Стал верующим, очень меня звал, звонил ко мне, приходил ко мне, но... Ну. Когда kiedy он Бога, целый час мне no, он мне мешал, я его просто А ну, он что мне, мне что... я его выгоняем же идти e, Потом у меня был в, в классе в школе один мой друг, он тоже вместе мы вместе были хулигане, он в тюрьме сидел. А за него мама молилась всю, всю это время. Позже я так само в школе. В школе еще учуем. Тоже с одним таким моим коллегом. Он целый час тоже крат вс ⁇ но за него еще молилась мама. И после двух uh, тюрем, ну, после двух сроков он uh, покаялся, пришел к Богу. И тот мой коллега два раза шел в инженеру, но позже он пришел к Богу и служил Богу. И потом он пришел ко мне. И он позже пришел ко мне. И мне говорит. Денис, тебе нужен Бог. А я ему, знаете, что ответил? Я ему говорю: "Та нет, это тебе надо просто быть сильным". А я ему видите, что ему витание, меня не чая Бог, то тебе чеба попросто быть сильным. Но no, в общем, no, я тогда не понимал, что я делаю, что говорю. Я в тогда не разумею, Но я, no, я тогда именно хотел таким быть. Я я хот... таким быть. Хотел быть самостоятельным, сильным, chciałam иметь e... какие-то свои ресурсы. Я хотел удовлетворять чувство своей значимости, собственной значимости, в принципе, как и все люди. E, я хотел э, чуть э, сам за со собой e, Потом э, у меня были две такие знакомые, они сейчас в Германии. Они... Уезжали, они были еврейки, уезжали в Германию. Я имею тоже таких двух знакомых. Они были mm, жидами, но поехали до Германии, до Немец. Так. И мы их провожали один день. Мы у них были дома всю ночь, нас было много, нас 20 человек было. Мы их отправляли, нас было очень много, целый дом людей, двадцать человек. И когда они утром уезжали... И когда они рано ехали... Они говорят: давайте мы зайдем в церковь. Он им давайте мы себе до костелу. Потому что, ну, мы хотим перед отъездом зайти в церковь. Хотим, выездом, путь до костелу. А я в церковь за всю жизнь ни разу не заходил. А я, одну, раз. а я до костела за целое житье, а ни разу не будем в костеле, ни разу не переходил там. И то был польский у нас в Львове у нас польский нас там дуже есть, а то именно в центре. города, там на польской мове, на боженство идти. У нас есть и когда мы туда пришли. И Я думаю, что делать? No, я ему я ему вижу это, я, моя, как же я мем заховать, что я мем то робить? все сели. Все сели. Ну, я сел. Я тоже чувствую. я не знал, что я рассматривал там так ja красиво не Я не видел, я смотрел, только там так было, очень красиво. И, мне как будто как что-то перекоснулось, был какой-то покой, я получил покой такой. И я отчуяв так в сердку такой покой, что-то так отчуяв, барзо такой дивный покой. Ну, e, no, через 15 минут мы ушли. Але за минут no, я этот покой как бы я его запомнил. Але я запоминал, я помню, я его Но я не молился тогда, не просил Бога ничего. Не и не пана Но e, no, я это запомнил. Ale я то запомнил. E, вот. И когда e, потом, как я уже сказал, сидел в тюрьме, первый раз, второй, третий. И позже я уже сидел, я уже говорил, первый раз, второй, третий, четвёртый в я хотел уже изменить что-то в своей жизни. Я ж изменить своим жицю. Потому что тюрьмы в Украине они так приспособлены, чтобы человек не исправлялся, а там набывал как бы об оп наоборот опыт. E, Bo więzienia na Ukrainie są tak przesposobione, żeby człowiek nie szedł na poprawę i nie chciał już tam więcej siedzieć, a po prostu żeby człowiek tam siedział jak najwięcej i że nabier, żeby nabierał tego, żeby tyle najwięcej lat. Tam taki system jest. Tam jest taki system. I, no, i so vremniem, kiedy ja to понял, ja poniósł, że ja temu oddaję całą swoją жизнь. И я ja ja ja ja понял, то я что я понял, я так не хочу. Я ja хочу, ja что то изменить. Я ja ja ja тогда вспомнил про своего одноклассника. Я тогда понял и припомнил о своем колледе, что я учил с ним в школе. С этого двора моего друга. С этого подводка тоже припомнил себе о колледе. Извиняюсь. И еще, когда я попал в тюрьму... Когда я e, Я узнал, что там многие принципы e, преступный мир взял из Библии. Я узнал, что там очень много этих они очень много маят из Библии, взяты из Библии духовно ну, библейные принципы они используются их можно в любой в принципе сфере использовать же духове можно использовать в других целях еще я как бы вначале стремился вот именно к этому ну, и я открывал Библию и читал ее но no, старался понять но no, no, не для того чтобы прийти к богу и я для законы с библии не для того чтобы я расскажу короткую историю один раз там был один карманный вор и он около себя собрал пять человек был в и он уже сидел больше 25 лет. Он только выходил, Он только выходил он только выходит и снова выходил на свободный из и снова сядет в, больницу, снова в и, Кстати, он был польского происхождения. Его звали no, и он, был, он был он коржения, и, и он там все контролировал. И он все там контролировал. И я думаю, как у него так выходит? Ну, я думала, как у него то все так выходит? К нему никто не приезжает, он ничего не работает, он не работает. Он не работает. До него point. никто в венчение не приезжает. Он себе там тоже не работает в венчению. А он с, у него связи с полицией, со всеми. А всем. он с людьми. И один раз один из всего пяти человек получает передачу. И там в венчению один из его особ там их было, достает присылку, Такой очень Такой и они сидят, и это он говорит: это отдай туда, это давай туда. И они сядут, и эту присылку, и он говорит, то дай тому, то дай там, то дай там. А я напротив, ну так дальше сижу и как раз открыл в то время Библию. А я сидя, так троха далее, вправе на и И открыл на Екклезиаста 11.1. И да, там хлеба своей поводом. А там пишешь же, пусть хлеб свой поводи. Ибо по прошествии дней, так, ну, И если прошеде дужо дні, то он вручи до тебе. Я как бы понял, что он делает. И я в тогда понял, что он роби. Ну и мне, мне как бы началась, ну, только просто, ну, Божий принцип используется в сторону. И я в тогда zobaczyл, что. Pana Boga Biblia tak samo wykorzystuje się w innych celach, że tamten był niewierzący, ale robił to samo, co pisze Biblia. Tak samo puszcza w swoją dużą przysyłkę też w inne miejsce, tylko że nie po Bożemu. No, tak, tak moja życie przechodziło. Tak moje życie przechodziło. E... Это было все в начале, что я сейчас рассказал. Это было все на початку, что что поведя вам. Но в конце я понял, что это все, ну как бы извращено, все это есть тьма и. Але это все, что, за разумением позже, что это все есть непотребное, это все для моего житья. И когда я сидел, ну, последний раз, у меня когда умерла. раз, четвертый раз, у меня умерла мама. Умерла моя мама. А Ой, цаюш не было. Отеца тоже не было. И мою квартиру, там e, с моего разрешения, продал брат. И мое жилье, там где я жил, с моего позволения тоже продал брат. И когда я вышел из тюрьмы... Как я вышел из тюрьмы... Я оказался на улице. Но я уже был на улице. No, и все мои шансы что-то изменить, они а как ну, просто расстроены. И все, какие шансы я меня на изменения, но ну, то шанса жадных не было, так на правду. Потому что на самом деле вообще круг общения, ну, у меня друзья только из были из того круга. Все мои коллеги, коллеги, они со мной были такие за бардово, потому что были из там того света, и это большая проблема для, для людей, которые выходят из тюрьмы. И то есть, бардак для людей, которые выходят за взынения. Потом уже будущий, когда я в церкви мы, мы открыли тюремное служение, мы потом оттуда вот тоже людей ну, по ихнему желанию старались забирать. У нас тоже свои реабилитационные центры. Да. I kiedy już e, e, teraz zrozumiałem, że to jest problem, to jak już my służymy też tak samo w więzienia, to już się staramy takich ludzi, jak ja byłem, zabierać tak samo i pomagać im, im w centrum reha rehabilitacji. E, no w naczale, w naczale mnie było samemu jak to wyjść i ja nie znał, jak. Ale na początku, jak wyszedłem z więzienia, to musiałam sam jakoś wyjść, ale nie wiedziałem jak. I ja w naczale rozkazywał za ten polskim kościół, Ja z początku mówiłem o tym polskim kościelcu, co u nas jest w Lvowie. I, i, oto, kiedy mnie, to był 2003 rok. I kiedy to był 2004 rok? Mnie było bardzo złe. Mnie było bardzo złe. A to, a to było nie To było częste. A to było często, że mi tak było złe. E, <laughs> <laughs> <do, ja laughs> Wiecie, co ja robiłem, jak mi było bardzo źle? Ja szedłem do tego kościołu. Da i. И uh, просто там сидел. И просто там сидял uh, В общем, uh, это как бы ну, много времени идет. То есть, бардаж тоже часто повидачим всем. Однажды, когда я уже был полностью разбитый. Кедышь, когда я уже был разбитый. Я уже был зависимый от алкоголя. Я был уже, ну, пивом. Я не видел выхода, не знал, что мне делать. Wyjścia, не видел я выхода, не видел я, что мам робить. И я просто пришел в этот костел. Я до того костела И тогда, тогда я первый раз заплакал там. И я первый раз заплакал, и попросил просто обратился, я говорю, Господи. И я... и сказал, Боже. я больше так жить не могу. Я больше так не хочу жить и не могу так жить. Если ты есть. и если ты Если я тебе может быть нужен. И я тебе может Помоги мне. То мне. E, спустя года я понял, что это было мое покаяние. E, пару, пару лет, я уже что это было моё наврочение в Но no, после молитвы я ушел no, по e, я пошел. И через две недели я попал в центр реабилитации. И, и, и Бог мне помог, и, потому, потому что по двухтысяч годнях пришёл я в центр реабилитации. Мой пастор, он миссионер тоже, он из мой, Южной Кореи. Мой пастор есть тоже из Кореи. И когда он меня увидел, он, он у меня спросил, почему с тобой все это происходит. И когда он меня zobaczyл, он меня спросил, для чего с тобой все это как будто бы он меня, знал. И, ну, как бы он меня уже, ну, знал. и через него тогда Бог ко мне прикоснулся, и я согласился пойти. Ну, он мне говорит, хочешь изменить свою жизнь? И, <laughs> pa, и пастор изменить и я, мувием, что так. И позже пошел до того центра реабилитации. Да. И вначале было мне мало, что понятно. Первые мне было ничего не так Но потом Божье слово прикоснулось к моему сердцу. А позже уже слово Божье дотарло до моего сердца. И я начал искать Бога. И я начал в те дни искать Бога? У меня я остался в этом центре служителем стал. Я в центром Потом центр начали расширяться. центром начал И Бог начал меня использовать. И уже пан Бог в уже зачав и мог бы также услужить другим людям. Слава Иисусу Христу. Папа, пану Богу. И на сегодняшний день Бог меня благословил. I na dzisiejszy dzień Pan Bóg mi podarował super fajną żonę. A Chris tak. mówi, że ładno, piękną nawet. to. Chris, uważaj, co mówisz. My 10-12 lat modliliśmy się za misję, u mojego pastora było widzenie. My dziesięć albo dwanaście lat modliliśmy się za misję i u pastora było widzenie. Prolozić przez Polskę most w Europę. Pojechać do Polski i tam pracować. И я никогда не думал, что этим миссионером стану я. Я никогда в жизни не думал, что через то видение, что пастор говорил, что через Украину до Польши, так, через этот мост, что это буду я. Я думал, что кто нибудь На сегодняшний день я всю славу отдаю Богу. На сегодняшний день <sham> я всю хвалу отдаю Богу. Сегодня Бог через мою команду открыл Церковь в Катовице. И сегодня, пан Бог, на сегодняшний час служимы в Катовицах, и мыме целого команды в Катовицах, мыме коштел в Катовицах. Слава Иисусу. Хвала пану Богу.